Сдутие живота лечений. Если хотите узнать, как лечить сдутие живота народными средствами, не переключайтесь. Я вас приветствую на канале Здоровое питание. Для похудения с вами Любовь Васютич. Травы от сдутия живота укроп от вздутия живота. Если в кишечнике часто образуются газы, то нужно кушать зелень укропа. Ее также можно добавлять в салаты и различные блюда. Через 15-20 минут после принятия пищи для предупреждения образования газа можно употребить 15 грамм смеси, состоящей из перемешанных в равных частях укропа, лаврового листа и семян финхеля. Для тех, у кого гастрит с повышенной кислотностью, не лишней будет смесь укропа с медом в пропорции 1 к 1. Наиболее известным средством от образования газа в кишечнике является укропная вода. Ее дают даже маленьким детям. Для взрослых подойдет такой рецепт. Одна столовая ложка укропа заливается 300 мг кипятка и настаивается на протяжении 2-3 часов в стеклянной таре или термосе. Полученное количество жидкости после процеживания следует разделить на несколько порций и принимать за час до еды по полстакана настоя 3-4 раза в день. Еще одним результативным средством при сдутии живота является аптечная ромашка. Чтобы приготовить отвар травы, следует столовую ложку цветков прокипятить в стакане воды около 5 минут и дать настояться примерно 3-4 часа. Отвар пьется в количестве 2 столовых ложек за 15-20 минут до еды 4 раза в день. Чай от вздутия живота. Используется при вздутии живота специальный чай, приготовленный на основе зеленого. Но горячим пить его нельзя. Готовится он так. Немного заварки или пакетик зеленого чая, столовая ложка цветковой ромашки и щепотка чабреца. Все это заливается горячей водой, температура примерно 85 градусов. Минут 10 настаиваем и пьем в теплом виде. Очень хорошо помогает имбирный чай, он и спазмы снимает, иммунитет укрепляет. Заваривать в виде чая можно также перечную мяту, лавровый лист и ромашку. лимоном вздутие живота При метеоризме рекомендуется употреблять лимонную кожуру, тогда в кишечнике образуется газов. Хорошим народным средством будет смесь из имбиря и сока лимонов. Чтобы ее приготовить, нужно имбирь перетереть в порошок, а из лимона выдавить сок. Затем смешать 5 грамм имбирного порошка со столовой ложкой лимонного сока и щепоткой соли. Принимать понемногу перед едой на протяжении 8-10 дней. Это снадобие освободит кишечник от газов, улучшить работу желудка, но повысит аппетит. Если вам понравились мои советы, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. С вами была Любовь Васютич, будьте здоровы!